Итак, друзья, всем привет! Значит, какая ситуация? Заснять, как я делаю домашнюю колбасу, не получилось. Именно процесс заснятия, ну то я сделаю как-то там в следующем ролику. Как получилось, что я вообще попробовал сделать домашнюю колбасу? Была свиная голова весом 5 килограмм. Мы ее не продали, 5 килограммовая. Стоит 20 гривен килограмм. То есть 5 килограмм одна голова вышла ровно на 100 гривен. Я думаю, возьму эту голову, сделаю типа сальдетон, ну все, то есть жир поубираю, весь, щековины пообрезал, убрал полностью и повыбирал где там больше мяса, то есть сварил, вкинул эту в двухлитровую баклажку, это в литровую баклажку. Ну литровая вышла половинка, то есть внизу сделал дырочки, оно в стекло, ну, может, и надо было больше пресса, пресс делать, ну, без пресса, короче, сделал И вот получилось сколько там, вот, к примеру, столько вот домашней колбасы. Вот кусок и вот кусок. Во-первых, сейчас хочу попробовать разрезать и хочу взвесить, сколько вышло домашней колбасы, это настоящее мясо. Тут нету, тут, ну, есть немного сала и в основном мясо. Мясо свинина, без всяких там, а, и получается чеснок и перец. Больше ничего нету. И вот мне интересно, за 100 гривен сколько я купил колбасы, только настоящей, домашней. Пускай она ну, хоть и свиная голова, там щеки я пообрезал выкинул, а, у а, и уши я съел. А все остальное я кинул на колбасу, поэтому интересно, сколько она, сколько вышло мне на 100 гривен домашней колбасы с мясом. Ну и также посмотрим, что сама представляет сама по себе колбаса и попробуем ее. Как она в разрезе? Посмотрим. Какая. И сможем ли мы такую купить там, в супермаркете или на рынке? Вот. Ответьте мне на этот вопрос. Мы сможем такую колбасу вот, купить в магазине? Сейчас взвесим, сколько она примерно зависит. Так, нолики, нолики. Вот смотрим. Нолики. И попробуем взвесить запах чесночка и перчика. Больше ничего нету. Так и вот это, ну это получилось пол литровой тут я дырочки сделал на стекло, тут еще не выравнивал так, что у нас здесь вышло? 60.05. так, что-то не а. то так а что? Так что-то не то вот. 554 грамма? Кило 23 три. О, 1 килограмм 702 грамма. Сейчас я руки вытру. 1, 702 грамма. 1 килограмм 700 грамм. То есть почти 2 килограмма я купил за 100 гривен домашней, настоящей, из мяса колбасы. А я узнавал сегодня у жены в магазине, сколько стоит хорошая колбаса. Она говорит, ну, если там мясо чуть-чуть есть, то гривен 120-130, если такая, более-менее с мясом. А это домашнее, не надо ни затрат, не надо ни... Купил голову, и то я щековины откинул, со щековин мы будем отдельно там что-то готовить. Начиню ее чесноком Как-то там в духовке, в фольге то есть Буду там как-то по-своему что-то придумывать Со щековины Уши я так поел вареные, мне нравится А это именно, вот, повыбирал Где одно мясо без жира И вот сейчас попробуем сам вкус Какой же вкус У меня же слюни текут Сам вкус Вот этой колбаски домашней Но она у меня Единственная, ну, где я промазал Это без пресса надо было прессом ее придавить. Ну, вот. Сейчас хлеба возьмем и попробуем, что она с тобой представляет домашняя колбаса. Могу ли я такую купить или нет? Домашнюю колбаску смогу. Хлеб вчерашний, ну, пойдет. Так. Ну, обычный простой бутербродик. А так в школу взять или там на работу, кто ходит на работу. Ну, такой бутербродик. Попробуем. Интересно самому. Ну, просто мясо, свинина, с чесноком и перцем. Можно еще горчички сверху. Передать этот вкус. Такой колбасы я не, не куплю в магазине за такие деньги. Вот я потратил 100 гривен, у меня сколько колбасы, и все остались щековины. Щит, Мы бывает, ну, в основном продаем голову свиную, если... Или просто рубаем, продаем как кости. Или оставляем, допустим, даем собаке эти кости рубленые. И попробую вот эту вот маленькую. Она, видите, еще и не выровнена. Ну да, мягковатая, но... Ну, ничего, ну первый раз... О, вообще... колбаска вот и как я понимаю много людей просто идут в магазин покупают обычную там колбасу типа домашнюю или там куриную а можно купить просто свиную головешечку небольшую и наделать сколько домашней колбасы и морок немного разрубал, сварил, все, мясо, все отошло от коски, перебрал, перекрутил или поломал кусочками нам на любителя, кто как любит. И выходит сколько колбасы. За такие деньги. Так оно настоящее. Без всяких там мясокомбинатов. Вот. Идет ребенок в школу. Положили ему бутерброд. Идет муж на работу. Положили бутербродик. Вот как у меня вот такой бутичек, положили все. И муж на работе сытый. И также попробуем гарчисткой. Ну не надо так чисто для, для вкуса. Ну вообще хр... можно хрен и хрен мне нравится. Ну и горчисто хрена просто дома нет. Красота. Сколько колбасы за 100 гривен? Или что буду готовить в шоковине в духовке? То отдельная тема. Сколько всего за 100 гривен? Что такое 100 гривен? 100 гривен это 2 пачки фиолет. И не надо покупать дорогущие сервилады, мармелады Домашнее, с мясом, с перчиком, с чесночком. Вот так, друзья. Просто я что хочу показать и объяснить. Что можно дома делать недорогую домашнюю колбаску. Также можно ее, купил голову за косточка за 20 гривен килограмм, наделал колбасы, даже 10 голов, наделал колбасы и продавая Вот готовый бизнес. Зачем платить во сколько раз больше? Вот просто и без всяких заморочек, как есть. Да, я там, ну, может, не совсем правильно я это все приготовил, потому что... Надо было под прессом выжать, как-то придумать такой длинный типа или пакет, или пресс, чтобы она хорошо стекла. Да, можем. Ну это первый блин. В общем, на будущее я уже понял, что оставлять себе головы, если не продастся, и делать колбасы. Колбасы вот сейчас выключу видео, сделаю хороший чай и еще даем кусочков несколько. И все, и пойду заниматься своим делом. У меня сегодня перегон поросят. Сегодня праздник. Поэтому думаю, засниму такой коротенький видосик. Покажу вам, как можно выйти из положения. Кушать настоящую домашнюю мясную колбасу. И за такие копейки. пока! Не нарадуется. И что не надо. Красотища.